Как утверждают социологи, человек в среднем ежедневно проводит более пяти часов в интернете. Но как с помощью него привлечь людей к науке? Популяризаторы науки находят разные способы возбуждения интереса людей к учению с помощью интернета. В Казанском федеральном университете редакторы ведущих научных журналов и порталов поделились своими методами. Большую популярность обрели короткие яркие видео и аудиолекции. Например, историю Греции можно узнать за 18 минут в ролике портала Арзамат» или пережить все фран Французские революции с помощью игры, а изучив один курс проекта N плюс один», отказаться от чтения тысячи страниц научной литературы. Способов любить науку множество, но главное, говорят эксперты, подавать ученые блюдо вкусно и с изюма. Для тех людей, которые хотят быть скажем так, модными, можно сбацать классный дизайн, и это решение проблемы для них. Других людей можно привлечь какими-то играми и какими-то такими штуками, которые себя несут минимальное количество информации, но при этом там классный шаринг. Допустим, у нас один из самых просматриваемых материалов заключался в том, что человек вбивает свой возраст, мне 26, нажимает на кнопку, и ему выпадает совершенно случайно, ни к чему не ведущий факт, Чернышевский в вашем возрасте э разочаровался в жизни и думал о самоубийстве, ну условно. Дальше мы такой бессмысленно затягиваем его на сайт, и он уже может бродить из какие-то лекции крутых ученых про Чернышевского и так далее. Чтобы каждый мог понять науку, ученые упростили свой язык, использовали визуализацию и следят за трендами. Даже о том, как работает большой андронный коллайдер, может узнать любой школьник, скачав приложение коллайдер в онлайн-режиме. Правда, самым активным популяризатором коллайдера остается Япония. В школах поют песни о коллайдере, делают игрушки с изображением коллайдера. Игры и веселое видео, конечно, хорошо, но есть и старые, уже проверенные способы заинтерес Совать людей наукой ⁇ это Олимпиады, соревнования и научные фестивали. Казанский федеральный тому не исключение. Повысить свой уровень знаний может каждый на молодежном научном форуме ⁇ Наука будущего ⁇ Анастасия Иванова, Руслан Розаев, Универньюз.